Во вторник, 14 февраля, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась пресс-конференция Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. В роли спикеров в этот день выступил Андрей Леонов, Антон Солокаев и Михаил Марфин. Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан был создан в 1994 году. Сегодня КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. Под руководством Международного союза КВН и АМИК работает Клуб веселых и находчивых республики татарстан друзья у нас сегодня очень знаковое событие 23 сезон республиканского клуба веселых находчивов 22 открытый телевизионный фестиваль мы подготавливаясь к этому событию пытались подсчитать вообще а сколько квнщиков то есть разные цифры гуляют в разных изданиях на телевидении мы говорим но если говорим об официальных цифрах то это порядка 300 команд официально но если взять всех тех, кто играет в школах, тех, кто играет в вузах, тех, кто играет в городах и районах республики, это более 800 команд, это где-то 15 тысяч. В этом году Республику Татарстан на ежегодном 27-м международном фестивале команд КВН «Кивин-2017», который проходил в Сочи, представляли 10 команд, три из которых получили повышенный рейтинг. А команда «Казань» завоевала Кубок чемпионов Центральной Лиги Международного Союза КВН. Взрывной момент, когда команда Чемпион Лиги Поволжья, команда Казань выиграла Кубок чемпионов Центральной Лиги. Вы знаете, вот давно я не испытывал вот этого чувства такого гордости за, за наш КВН, за э, команду, которая просто, действительно, просто пополам разорвала этот зал, да, и э, просто сделала так, что вариантов у жюри не было. Кто победил? Да-да-да, вот, по да, да. Не, не было конкурентов. Да, конкурентов... Всегда а это ведь самые сильные лиги. -то, То есть они людей, победили там, да. чемпионов всех самых сильных лиг. Команды республики каждый раз показывают достойные результаты на арене Международного фестиваля юмора, завоевывая все новых и новых поклонников. В этот день не обошлось и без обязательной части КВН на разминке. Участники Сочинского фестиваля продемонстрировали свое мастерство, тем самым подняли настроение не только спикерам, но и гостям пресс конференции Стоит отметить, что вечером 14 февраля, в день всех влюбленных, в КСК Уникс пройдет гала-концерт КВН Республики Татарстан. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.